Здравствуйте, дамы и господа. Эм, многие из вас рано или поздно приходят к анестезиологу. Говорят, доктор, а какой наркоз хороший? Какой наркоз мне подойдет? Вот мне конкретно лучше всего. Ответ. Самый лучший наркоз тот, которым обладает данный анестезиолог. Если же вам повезло и вам попался настоящий профи и он умеет проводить любые анестезии, любых видов, в одном из видео можете посмотреть каких видов они вообще есть, то вам несказанно повезло и в таком случае анестезиологу нужно очень многие моменты учитывать. Показания, противопоказания, что можно, что нельзя. Но ваша, в принципе, мотивация, естественно, нам понятна. Вы хотите, чтобы вам было хорошо, чтобы вы ничего не знали, не чувствовали, чтобы вы уснули, проснулись, главное, проснулись, да, и при этом себя чувствовали на все сто. Ах, как же вам объяснить? В целом, конечно, чудес не бывает. На все сто вам просто никогда не будет, Потому что, как минимум, дядька со скальпелем имел претензии к вашему организму. И что-то из него изъял, что-то переправил. И это, как минимум, будет болеть не сейчас, так потом. А вот что касательно а, а, анестезии, то я точно могу сказать, какое вещество не должно присутствовать в анестезии, чтобы не было хреново. Есть такой прекрасный препарат, кетамин. Фишка его в том, что он, ну, может быть, он неплох, конечно, в 50-х, но он реально устарел от него. Такие отходники. Ну вот реально, если бы у меня были какие-то там кровные вражины, то вот как раз им бы я проводил под кетамином. У вас есть шанс на кетаминовый наркоз? Если вы задешевили, если у вашего анестезиолога зарплата меньше штуки долларов, и при этом он, кстати, живет где-то на периферии, а не в стольных городах нашего СНГ, то, ну реально, если у него зарплата меньше штуки, то я советую ему что-то, да. Второй момент, если это государственное учреждение, вероятность того, что там будет кетамин, большая, потому что препарат-то дешевезный, вот. и его вполне могут вам накинуть в вену. И вам могут сказать, да у нас отлично этот самый анестезия, все будет здорово, все классно, наркоз во! Ну вам его дадут, потому что вы может быть человек вредный или не вредный, но в конце концов это дешево, это есть, это не надо где-то там искать непонятно где, а выгребать за это уже будет ваш организм. Поэтому первое, чтобы себя предотвратить от введения хренового наркоза. Это убедиться, что врач обладает наркозом помимо кетаминового, так сказать. И самое главное, чтобы он просто мог достать более нормальные препараты. Гипнотики, а кетамин, в первую очередь гипнотик, они бывают очень разные, в очень разной цене. Пропофол, рекофол, это так называемое молоко, оно клевое. Есть газовые смеси. Они вообще крутезны. Но оборудование ну, реально стоит, как крыло самолета. Это да и сам по себе газ стоит дорого. Поэтому не жадничайте. Благодарите, так сказать, анестезиолога, потому что он за эту часть долю благодарности вашей пойдет в аптеку и купит нормальный препарат. За вашу часть сделки, так сказать, он купит препарат следующему пациенту, а вы будете на нормальном препарате, потому что до этого не пожадничал кто-то до вас. Берегите свое здоровье. Пусть вам попадаются самые офигезные и компетентные анестезиологи. Берегите себя. До свидания.